Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это Калакселис Games. Мы продолжаем с вами путешествие по фабрике Джо Дрю. Мы постречали Элис. Да-да-да, Бенди -да. and the Dark Revival. Мы постречали Элис, которая нам рассказала, видимо, как нам сражаться с этими монстрами. Но мы, естественно, уже не новички. Мы знаем, как делать, мы знаем, что делать, мы знаем, куда идти. Она нам сказала, что нам нужно подняться на верхние этажи, если я правильно ее понял. Подняться на верхние этажи, и там мы будем чувствовать себя в безопасности. Оу. Кореншотик. Так, поехали. Приседать умеем. Мы умеем приседать. Борис... Что это было? Это что было сейчас? Это прочитать 451 4 5 1, 4, 5, 1. А, уже вот мне не нравится что в прошлой части был сразу текст появлялся и сразу было видно что ты делаешь куда смотришь а, съел чипсы так, мы еще для чего-то какие-то элементы собираем. <таспорщик> Тише. Глаза, типа. А, типа Индеман. Хорошо. Вилсон, мне не нравится этот you. засранец. Он мерзкий какой-то. Бляха, я уже испугался. Вилсон знает? <таспорщик> А, -а, а куда дальше идти? Окей, Уилсон что-то знает. Search. Типа поиск <звучит> чего-либо. Ладно, нам не сюда. По всей видимости. Мы так медленно и низко приседаем. Стрелки. Давайте знаете, что сделаем, ребят? А, контроль и чувствительность повыше поставим. Секрет. Секрет. Ладно. Типа мы можем узнать секреты? Куда идти-то? Так, это не работает. Как пробраться на верхние уровни? Явно не сюда. Здесь у нас... А, это тот вход. Второй. Ну все, значит, пойдем искать выход в той стороне. Вот это не нравится, что нельзя сразу прочитать. Уилсона. Mm. ArcGate Studio. Inalming Space Admiration. Надежда, что мы будем... Я понял. Короче, ну просто это мысли персонажей. Пока ничего такого. Но мне кажется, мы очень сексуальные. Ну я, я типа, я очень сексуальная. Как красиво выглядит она, ты что? Обалдеть. Вот, видите? Я сразу не посмотрел. Надо смотреть по сторонам. Обязательно здесь. дебила ой дурак что-то интересное а видимо типа улучшения какие-то для меня <глевые> вот это я понимаю боевик стамина health давай стамину Выносливость нужна обязательно. О, графика просто М -м -м. невероятная, невероятная. А какие они стрёмные эти бендики маленькие. Борис, наш Борис бритва которого по итогу звали Томас Коннер Сейчас что-то будет. Закрываем глаза, сейчас что-то будет. Там кто-то ходит, я слышу. А, это электричество. Но что-то будет, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. А откуда в нас столько силы? Как же я кайфу от этой женщины. О, блин! Ой, придурок, бля, больной. А, можно так сохраняться? Так как-то как-то как не прикольно теперь. Там было сложнее. А можно хотя бы субтитры включить? А, то есть я включаю субтитры, но они не работают. Замечательно. там? Что-то варится. Ну и собирать, видимо, надо все подряд. Тук-тук. А, можно так прятаться. Обалдеть. Ну, если я не ошибаюсь, в первой части мы в таком месте не были. Ну! Буча гэнг. Закрыто. Не удивлен. Линкольн. Мое почтение. Ага. Скорее всего, в ту сторону. все же интерактив в игре всегда присутствовал. И, ну, не пойти не туда, по итогу, ты просто не мог. То есть тебя в конечном вот, счете вели туда, куда надо. Да ладно. пойдем искать ключ так это тоже все прятки привет малыш гудзон дойл знакомые имена Не знаю, зачем нам эти монеты... Я так понимаю, мы, возможно, будем сами что-то мастерить. И оружие, и предметы какие-то. Да, мы тоже рады, что все в порядке. <связь> Where are you? Inimation department entrance? But it's locked up tight. Good That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gent pipe nearby whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. There's something in here. Audrey, find that gent pipe Now What! Мерзкий шакал, наглый. Мы собираем все подряд. Ну вот трубка. Найди, найди, найди. Она мне сказала ключ. Ну, пайп, короче, понятно, да? Оружие, с которым мы бегали. Все прошлой части. У меня есть монетки, которые я и могу сюда положить. И фонарь нет восстановить освещение только с какой стороны у, -у, -у ладно Так, сюда нельзя. Пойдем с той стороны посмотрим, где мы пришли. Хотя я думаю, освещение должно быть где-то здесь. Что? Так, но мне нужно в ту сторону. Тихо, нахуй! Что, опять я ругаюсь? Я не хочу ругаться. Что за урод стрёмный? Да-да, конечно. Как же ж без этого? Не, не может же быть все так просто. Почему он пошел туда, куда мне надо? Вот чертов засранец. Не-не, я не буду ничего нажимать. кто-то разговаривает и да кто такой у него защупальца на лице Он uh, сказал, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Я надеюсь, он не за мной. Да, заморожение меня. Осталось только теперь выйти отсюда? Блять, почему он идет сюда? Все? Пошел нахер, пошел нахер, пошел нахер. Он мне плюется чем-то. О, сука! Ой, хорошо, что они тупые. Lights are on. Time to get that Сохранимся обязательно. <гас> а этот все еще тут? У него палка. Но здесь сделали круто. Здесь здоровье уже не восстанавливается, как в прошлых частях. И здесь нельзя просто взять, просто побежать и спрятаться. Типа он тебя все равно видит. <связывая> <связывая> Маленький засранец. Мистер Коэн привел меня, чтобы каталогизировать и зафиксировать некоторые из более специальных активов Джоэ Дрю, что никто никогда не найдет Все прочитаем. Что? Вот эта вот, труба джент. Вот она, джент пайп. Защитит меня. Да, я думаю, это защитит нас. Не знаю, что мы собираем. А, мы кушаем. Мы таким образом тоже кушаем и восстанавливаем жизни. Да ты что, бля? Да ты что, сука? Да ты что? Как тебе такое, Илон Маск? Еда. А теперь мне куда? О! Все, что, чё так много? Вот это экшен подъехал. Вот это экшен подъехал. Вот это экшен. Сюда. Сюда. А трубой по жопе. А трубой по жопе. Я вас съем, сучки. А, теперь и ключ не нужен. Да, малыш? Что? Заставлял меня обосраться в прошлой части? О, добрейший вечерочек. А, мы стали в эту. Темный голос. Ты одна новая. Дарит подарок. Какой подарок? Но он сказал, что вот эта темная какая-то сущность дарит нам подарок. У -у -ух. Ладно. А, ты уже меня этими напугаешь. И что это? Вау. Wow. Бенч. The power of the inks. Сила... Мы владеем силой этого. Э -э чернильной силой. Понятно?